Ребят, всем привет! Вот решили пойти на рыбалку. Дели апарика. Вот, на речку. Дон обмелел у нас наконец-то. А так сильно было. Вот, только верхние вот эти кусты были видны. Вот. Вот, на боковой его. Пойдем сейчас половим. Не знаю, что поймаем. На апарика. Опять же, мормышечек большая 9 метров вот, глубина изменилась но есть рыба смотрите онлайн трансляция хороший окунек вот он, он. неплохой ну, грамм грамм 70 такой оператор не помогает такой неплохой взял сразу и что значит хищник Голодный Как делают Все рыбаки <смех> Ну я не рыбак Блогеры Делают ему хребет Вот такой приятный Он даже не хочет Он понимает, что ему не нужно это Такая Мелкая рыбка все равно приятно клюнул онлайн трансляцию говорят это очень очень интересно не знаю обычно клюет какая мелочевка лапичка попался окунек маленький конечно не хотелось его брать но я возьму кошки моя кошка растит мабутку и надо есть и кормить мамбутку молоком так что возьму Оп. о малек какой топа галавчик маленький совсем отпустим Привет, с вами Димас, оператор там Антон где-то спрятался. Сегодня у нас небольшой эксперимент очередной. Решили тоже заморочиться и сделать видео такое, как мы делаем таранку, солим ее, вывешиваем, сушим и храним в итоге. Вот. И как бы у нас была полноводная река, короче, обловились рыбы, рыбы много. Латва в основном была вот но видео уже как бы решили снять попозже когда вся вода спала ну, рыб клюет но не так активно вот но немножко половили сегодня нас как в очередной раз нас с рыбалки угнал и с любого видео дождик так что немножко поймали чуть-чуть половили. -чуть как бы для засолки хватит и пожарить дальше хватит несколько подлечиков поймали платвички ну так щучка, естественно, попалась неожиданно мормышку, как бы, ну такие вот щучки, они клюют иногда, попадается на мормышку, вот и решили его вот засолить, показать вам, как я солю, как мы солим нашу воблу, таранку местную, как раз наловили плотвы, самые лучшие плотва, у нас считается она самая жирная именно для засолки, вот лещей крупных мы, естественно, будем жарить, солить не очень. Конечно, вот это можно засолить, но мы не будем солить, пожарим их. Все меня ругают, я солю всегда мало, много соли я не добавляю. чуть-чуть вот. на дно. Вот. естественно, на дно выкладывать самую крупную рыбу стараться. И самую такую неудобную. Это получается у нас щучка. Вот. это кошки пойдет. Это плотва. Хорошие платвички такие. засолки самые вообще ништяк. Вот, и немножко сверху тоже присаливаем Прям две горсти буквально. Кто-то очень много солит, прям чуть ли не пачку, килограммовую вот на эту всю рыбу. все раз По-разному солят. И второй слой тоже укладываем. Небольшой слой и Еще присаливаю Я вот видите солю немного Рыба возьмет сколько ей надо Конечно она будет Если будет стоять неделю, она будет вся просолиться У нас стоит два дня, двое суток Сверху немножко посолили Сильно не засыпайте И опять выкладываем Подус попался, жерешок маленький Жерех много Так что мы не особо Отпускаем их на вобла вообще отлично вот это кошки пойдет у нас три штучки вот и тоже сверху присыпаем все рыба у нас как бы засоли... поставили засолку накроем сверху крышкой любой самый ненужный и сверху поставим э, какой-нибудь груз но ну, обычно это все в подвале ставить там много банок разных трехлитровых любых там с любым наполнительным огурцы помидоры томат. Вот. И стоит так все это двое суток в подвале. Там температура у нас где-то плюс 5-6 максимум. Вот. Двое суток можно больше, но чуть-чуть промыть надо будет. И так я ее потом промываю все равно. Три раза в воде. И смывается, все, вешаешь и. Сохнет. На улице сейчас уже как бы муха появилась. На улице лучше не вешать. вот Дать ей стечь день на открытом воздухе несколько минут. И все. И вывесить на чердак. Там 30 температур тепло. И все в течение нескольких дней высыхает. А если вы солите зимой или осенью, или там ранней весной, мухи нет уже, можно на улице сушить спокойно. Главное повыше от котов повесить там. И чтобы следить, чтобы осы не съели. Осы любят тоже рыбу. Они съедают ее, просто буквально на глазах выгрызают. Способ показали. Еще пойдем жарить. Вот. И сейчас поднимаемся на чердак. Покажу вам наш, нашу сушку. Решили покормить кота. Кошку нашу. Она там спряталась с котятами. Наверное, кормит своих котят там. Иди сюда, берегись. Вот она вышла. Оп. Полудикие кошки. И они тут как бы ничьи. Тут их все подкармливают. И все потом радуются, у кого они котят оставляют. Не знают, что с ними делать. Вот, ребята, короче, зашли на чердак. Вот, и решили показать, как сохнет наша таранка, будущее. Сейчас мы солили, а это вот это уже вот несколько дней назад мы ловили и сушили. Вот, было реально много платвы и все поймали на боковой кивок, на мормышку. Вот и как бы хорошо клевал и сейчас вода спала и как бы так клев такой у рыбы прекратился. И вот она уже такая, она реально вот, почти готовая. помельче которые уже они просохли, они жирненькие такие хорошие получаются. Так что вот это буквально за там, меньше недели получилось поймать. И ловили её, отличную заготовку, сделали на будущий какой-то вот период времени с пивком. Отлично можно будет попить, потом посидеть в бане с друзьями. Это лучше всего. Донская рыба очень вкусная. Это вот где-то сохло дня 4, наверное. Сейчас погода не очень такая теплая но уже вот... Она вот такая почти готовая. Ну где-то дня 4 сохнет, это вот 5 максимум вся рыба. Если экземпляры побольше, они еще не, высох, не высохли. Это еще там ловили в конце мая где-то. Большие головли. Вот. Ну они почти готовы, что тоже досохли. Вот. А это все в течение вот какого-то там. Несколько дней пойманная рыба, можно сказать, жил там на реке, чтобы наловить это все. Вот так что вот, так она сушится, помещение закрытое должно быть, чтобы мух не было, ни какого-то доступа. Ну, вентиляция тут есть, естественно, тут все дышится, обычный чердак. И так что переходим, будем вам показывать э, способ нашего хранения, наши таранки в облах, и будем пробовать. А вкус, что у нас получилось. Вот, короче, одного мы еще зажарили, уже решили вам показать. Именно как жарили, но не засняли, отвлеклись. А именно вот уже есть готовый, пожаренный лещ. Вот. Так что в следующий раз вам обязательно покажем способ жарки. Ну, обычный способ мы вот добрались до нашего места, будем делать сейчас это э, вакуумную нашу упаковку Закр... закрывать банку под вакуум. Вот банку приготовили, мы не стали брать закручивающую, мы просто ментовую взяли. Ну вот, так что сейчас будем наполнять нашу э, банку рыбой. Вот крупных брать не будем, они там не влезут сюда, естественно. Возьмем помельче, чтобы показать. Для вашего удобства было. Вот набиваем. Можно плотнее можно там еще как-то, можно так на, на день рождения такую баночку подарить. Но мы Плотно не будем ее набивать, чтобы показать вам весь процесс. Вот мы взяли шпон, обычный деревянный шпон, красное дерево, тут еще бук, не знаю. Вот, все многие делают с этого со свечкой, но мы не делаем со свечкой. Ну как бы морами, то есть Все делаем с, нормально, с, с деревяшкой. Вот, просто поджигаем. Кидаем туда наш шпон, он горит и закрываем. Огонь потух, как бы вакуум появился. Там остался запах этот горелый. Вот, ну ничего страшного, он сейчас уйдет. Как бы и вот таким способом можно хранить несколько месяцев рыбу. Вот решили попробовать а, нашу рыбу. Видите, кишки я не чищу никогда, но они с ними очень жирные получается вкусные. Обязательно смотрим. Нет ли у нас там жучков. Все чисто. Ну вот, ребята, почистили нашу облачку. Прозрачная. Отличный аромат. Мягенькая. Жирненькая все руки. Как бы не течет. Мелкая платвичка из-за этого. очищается легко, хорошо. Очень вкусная. Оператор слиной исходит. Вот. Так что... Делайте таким способом. А рыбу получается... Видите, прозрачная. А мелкая она вот как раз сохнет. Вот. 70 грамм, 100 грамм. Плотва очень быстрая и вкусная получается. И когда она свежая, обалденно просто. Пробуем. При этом спок без она получается именно не соленая. На и смотрите, нет никаких белых белых следов соли. Она вот как просто рыба. И нету никакого. А когда за много соли, она сверху выступает и все. и же она прозрачная. Очень вкусная. С пивом вообще обалденно. Просто кайф. Пробуйте удивлять своих друзей, потом будете угощать. Это можно подарить. Сколько раз видел, когда люди дарили баночки или там букеты из Воблы или старанки. Ведь заморачивается. Это очень удивляет, кто любит, тем более такие вещи. Так что всем приятного аппетита, пробуйте, готовьте. Я с вами был Димас, оператор Антон. С вас лайк. Пока-пока.